Привет, меня зовут Марабян Артур. Я являюсь ведущим конструктором по лазерной технике. Живу я в Колпино примерно полгода. По специальности я столяр и увлекаюсь спортом. В 1990 году я был избран в депутаты Ленсовета. Потребовались юридические знания, окончил юрфак. И с 1994 года по настоящее время работаю адвокатом. Я с 2017 года являюсь индивидуальным предпринимателем, занимаюсь дизайном. Я работаю экономистом на Средневском судостроительном заводе. Выдвинул свою кандидатуру в депутаты муниципального округа «Понтонный». Я являюсь кандидатом в город Колпино, второй округ. А работаю я на Средневском судостроительном заводе, в заводе диспетчером связи, уже как 6 лет. В депутаты меня сподвигнула идти наша проблема пробок на въезде и выезде из города. Главная проблемы, которая вот присущи в нашем муниципальном округе, это, конечно же, пробки. Эта проблема должна быть решена еще в 2012-2014 году согласно постановлению правительства города, но не решается. Отсутствие благоустроенных и современных автобусных остановок. Так как я занимаюсь спортом, мне не хватает некоторых мест, конечно же, турников, велодорожек, скейт-площадок. Транспортная безопасность для жителей моего округа отсутствует. Колпина, я вижу, нереализованную возможность возможности, это зоны рядом с водой, потому что вода у нас загажена, сами районы возле воды не особо благоустроены, то есть они там обычно дикорастущая трава, хотя по факту это самая дорогая земля, самая лучшая, и можно сделать возле этих мест просто конфетку. У нынешней администрации отсутствует полный контакт с Людьми, которые проживают в нашем поселке. Они не знают потребности людей. Они не знают, что необходимо в первую очередь решать. И от этого деньги распределяются не самым эффективным образом. Я вижу, что в моем районе ничего не меняется на протяжении уже многих лет, я хочу это исправить. На моей родной улице, улица Загородная, благоустройства не было уже довольно давно, года три, наверное, ну, кроме каких-то вот локальных там, детских площадок, что-то где-то подкрасили, изменили, там отремонтировали, но кардинально дворы не ремонтировались, наверное, с момента постройки. Я считаю, проблема мусора стоит в городе Колпина так же остро, как и остальные. Мусор необходимо... Централизованно разделять и своевременно вывозить. Отсутствие безбарьерной среды, когда люди не могут спокойно пересекать какие-то участки. Даже вот эти маленькие бордюры для маломобильных граждан, они ну, это невозможно пересечь то есть, без посторонней помощи. Я считаю, что давно назрел вопрос об установке в поселке шумоподавляющих защитных экранов на железной дороге. Потому как железная дорога является источником повышенной опасности Шума, грязи и пыли Доход города Колпина в год составляет около полумиллиарда рублей И я не вижу, чтобы эти деньги расходовались эффективно На праздники и какие-то сомнительные образовательные проекты Было потрачено в общей сложности 22 миллиона Из них, не из них даже, а на образование детей было потрачено всего 6 На работу муниципальной администрации тратится ежегодно 50 миллионов рублей Пока мы, граждане, сами не возьмемся за это дело, ничего не получается. Я решил выдвинуться в муниципальный депутат, потому что я вижу, сколько нереализованных возможностей в моем любимом месте. Я решил пойти в муниципальные депутаты города Колпина, потому что считаю, что нынешнее руководство районом не выполняет должным образом задачи и проблемы, поставленные жителями. Я хочу стать кандидатом, потому что считаю, что пора давно разбудить гражданское самосознание и активней привлекать наше население к участию в управлении делами поселка. Я решил двигаться в муниципальные депутаты, потому что увлекся политикой два года назад и увидел, куда, куда, куда просто уходят средства, которые я, как налогоплательщик, сам плачу, и что сейчас происходит вокруг. Я заинтересован в решении всех этих проблем. Я хочу, чтобы наш район стал лучше и нам стало комфортнее здесь жить. Я хочу, чтобы наши избиратели 8 сентября проголосовали за новую волну, чтобы пришли люди, которые действительно будут работать на благо нашего поселка. Эти проблемы необходимо решать сегодня.